Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Силищев Андрей Александрович. Я работаю с 2008 года в Красногорской поликлинике стоматологической под управлением Буланникова Александровича, врачом-стоматологом-ортопедом. Сегодня я посетил замечательный мастер-класс Бирюкова Романа Юрьевича по протезированию на имплантантах в эстетической значимой зоне с применением временных коронок. Хотелось бы отметить замечательную подачу вектора материала. Все было очень жизненно, любопытно доходчиво. Также хотелось отметить мастер-класс с клинической точки зрения. Мы поснимали слепки, очень много вынес нюансов для себя, которые будут применять в своей практике. В лице Роман Юрьевича хотелось выразить огромное благодарство руководству и всей компании Мегастон за предоставление своей базы, за подачу знаний. Мы будем все это применять в своей практике. Коллегам порекомендую эти курсы, буду советовать всем и сам обращаться к вам за знаниями. Спасибо огромное.